Друзья мои, всем привет! сегодняшнее видео будем монтировать инсталляцию фирмы Sensei. До сели я всегда показывал, рассказывал, как монтируется инсталляция фирмы Гроя Гибрид. А сегодня вот у нас такая вот Sensei. Довольно-таки простенькая инсталляция, летая рама, бачок литров на 6 кнопки, механический механическое в общем нажатие подключение стандартное слив здесь 50 труба здесь 90 труба на канализацию уходит так ну все в принципе стандартно единственный момент то что здесь у нас вот такие вот шпильки Она сразу крепятся раме. тут резьба м10 гайки И с этой стороны то же самое бачок такой довольно объемный вот Подключение можно производить с этой стороны и с этой стороны. Будем подключаться с этой стороны, потому что у нас здесь будет генийский душ. Ну, в общем, все трубы будут с этой стороны, поэтому подключать будем оттуда. Так, снимаем защитную рамку. И получается, что у нас здесь внутри. Вот у нас здесь заревной клапан. И вот здесь вот у нас внизу сливной клапан синий красный это значит большой и маленький слив ну, внутри все у нас сделано из пластика полноценный корпус тоже литой и никаких дополнительных новшеств здесь нет в общем что я хочу сказать многие из вас заморачиваются в выборе инсталляции в этом не нужно заморачиваться это все довольно таки обычно все внутри они практически одинаковые единственный срок службы любого механизма имеется свой продлить его вы все равно не сможете заменить его можно вот через это вот отверстие все можно вытащить поменять поставить новый поэтому не стоит заморачиваться в выборе самой инсталляции унитаз вы можете его подобрать под свое хотение Квадратный, круглый, черный, белый, мраморный, золотой, какой хотите унитаз. А вот инсталляция, вы можете взять любую. Они практически все одинаковые. Единственное, у всех монтаж разный. Ну а по сути, после того, как вы закроете плиткой, установите кнопку, вы даже знать не будете, что там внутри. Ну да, еще посмотрите по кнопочке. Если вам кнопочка нравится, устраивает, то можете взять инсталляцию уже относительно кнопки. Ну а сейчас я, в общем, начну сборку труб, паять, подбирать, собирать. Ну и покажу немножко вот этот гигиенический душ, который здесь будет находиться. Специально для тех, кто не знает, как монтировать инсталляцию, вот здесь вот есть у него размеры, вот так вот покажу, по которым можно определить, где какие отверстия есть. Тут все написано, подходит для всех типов подвесных унитазов, устойчивость к гидравлическим ударам, отсутствует потерь воды при смылах. экономит смыв, ну в общем, все, стандартный набор инсталляции. Есть сливной и заливной патрубок. Вот так выглядит комплект подключения. Шланг, монтажный комплект, кранчик. Ну и такая вот рамка, которая монтируется для кнопки. Резьба на шланге с обоих сторон 3,8. Кран 1,2 и 3,8 дюйма. Монтажный тоже с двух сторон 1,2 дюйма. С одной стороны будем закручивать кран, с другой стороны будет закручиваться комбинашка. Неразборная, летая, потому что мы не будем больше иметь доступа к этому соединению. Ну и по классической схеме, если мы не видим наше соединение, то лучше подматывать сантехнический лен и сантехническую пасту. С внутренней стороны мы можем использовать сантехническую нить, потому что видеть мы ее будем. Но это случай, если замена крана нужна будет, поэтому прям просто кран соединения. Итак, я, в общем, завершил монтаж инсталляции. Установил кран, подключил шланг, запитал всю систему. Так, здесь даже установил гигиенический душ, потому что без него нам не получится запустить. Ну, все трубы, в общем, описал. соединение, как я уже сказал. Только на герметичной жесткой подводке. Без шлангов, без американок. Все только вот таким вот образом. Соединить то же самое здесь. Соорудил импровизированную площадку для монтажа гигиенического душа. Ну, иначе не получилось бы. Но, возможно, есть другие варианты. Но сколхозил с того, что было. И теперь, после завершения, канализацию тоже подключил это бывает порой и так все доработаем работаем раз и забыли но здесь вот я все сделал правильно подключено так пачок наполнился вода есть теперь производим смор мощно ну, в общем, все работает. Да, вот здесь вот немножко забрызгал. Вот так нормально. И теперь после завершения монтажа и инсталляции можно уже приступить к зашивке. Но это я сделаю завтра. Сегодня я отключу воду и уже на завтрашний день я проверю герметичность всех соединений, если нигде ни одна каплеюшечка не появилась, следовательно, все у нас хорошо и можно уже зашивать все это налуха, потом уже плитка, облицовка, затирка, ну в общем доведение санузла в, в тот вид, который он должен иметь после ремонта. В общем, как-то так. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. До увидимся.